что сегодня продолжим может быть бернса там про лени прокрастинацию описательная часть классификация лени и отговорок которые возникают дальше идут советы практического характера ежедневный порядок деятельности он прост он эффективен и поможет организовать борьбу с апатией распорядок состоит из двух частей либо это будет приложение с марте, либо лучше всего, конечно, бумага и карандаш. Это уже какое какое-либо действие начинается структурированная работа с предметами. Это уже некоторая борьба с ленью и апатией. Ты уже что-то делаешь, уже что-то пишешь, уже что-то ведешь в дневник. Распорядок состоит из двух частей. В колонку ожидаемое записывается по, по часовой план де, деятельности на день. Даже если Будет сделано не все. Полезно само планирование. Планирование. Ты не идешь, тебя несет волна по течению. Ты начинаешь заниматься своей жизнью, ты начинаешь заниматься своей ленью, своей прокрастинацией. Понуждать себя немножечко, да. Разработка планов не должна быть слишком тщательной. Действие описывается одним-двумя одним, словами и заносится в графу с указанным временем например одеться пообедок и тому подобное действие должно требовать на выполнение не более пяти минут в конце дня нужно заполнить колонку "Выполненное", описать действия действительно происходившие в указанное время они могут быть или не быть запланированными но даже если вы просто сидели уставившись стенку запишите это потому что Нужно определить каждое действие. Потом нужно определить каждое действие буквами П и У. Польза и удовольствие. Например, P чистка зубов, приготовление пищи тому подобное, У, прием пищи, чтение тому подобное. После этого каждое действие оценивается по пятибальной системе, показывая величину полученного удовольствия или степень сложности заданий. Например, можно поставить P1 напротив такого легкого задания как одеться или же 5 напротив же 5 Выполнение чего-нибудь более сложного бросающего вызов традиции устройство на новую работу дела для удовольствия оцениваются также если действие приносило удовольствие в прошлом до депрессии но сегодня вывело вас из себя то ставите у удовольствия 0 Некоторые действия могут относиться как к П, так и к, например, в приготовлении обеда. Ожидаемое. мое. В начале дня составьте почасовой план того, что вы хотите сделать. Я так понимаю, что, если, как он написал, если даже это не было запланировано, просто опишите. В общем, разбивайте день время активности по часам. И здесь записывайте, что происходило, либо происходит либо действительно планируется записывать, что хотите сделать на это время, или что происходило выполненное. В конце дня запишите то, что вы действительно сделали, пометьте каждое действие в п польза, у удовольствие, оцените их в пятибалльной системе, в зависимости от полученного удовольствия. Здесь дело не в пятибалльной, а можно, как вот мы от... там вот была таблица по оценке эмоционального состояния в процентах, 100 бальная получается. Кому-то так удобно, кому-то пяти мало, понимаешь? Кому-то пяти мало, кому-то нужно вот. 75% было мне. Удовольствие или польза. Или 32%. Может, вот есть такие люди, да, тоже. Вот да, пятибально. Пятибально это. Знаешь, такое прощение. Ты еще в школе было понятно, что на самом деле не пятибальная система. Потому что никто никогда единиц, колов никому не ставил. Редко. За редким исключением. Это как было как кошмар ужас все трагедия это, это не оценка это просто катастроф кстати колы единицы как правило потом при исправлении переправлять в четверки mm -hmm. ну потому что мне кажется у них даже что-то было у учителей такого тоже это было за гранью за пределом единицы никто никому не ставит двойка все то есть получается два три четыре пять четырехбальная система на самом деле была на практике, из которой в принципе тоже еще более все упростить, либо ты отличник, отличница с некоторыми четверочками и очень редко там завал троечка, да, или двоечка, ну ты отличница, если не отличница, то она такая хорошистка, хорошистка или хорошист, да, хорошист, хорошист, хорошистка который стремится стремится в отличники но дво, нет не твой и троечники троечники такие которые были когда-то хорошистами были же ты же хорошо учился либо все шансы есть все возможности да вырваться из этого прочного круга либо наоборот скатиться в двоечники это конкретный двоечник Ему тройки стоят исключение исключительно из жалости, чтобы не, не оставить на второй год. То есть сразу четыре, э, три касты образовалась бесспорные отличники, э, дог, догоняющие их наступающие на пятки хорошисты, и плетущиеся в конце троечники двух мастей бывшие хорошисты, скатившиеся, и те, кто э, троечники так сказать, из жалости. Уже там касты были. Каким же образом помогает составление расписания дня? Во-первых, это уменьшает бесконечное мучение по поводу значимости различных занятий. Во-вторых, выполнение хотя бы частично запланированного принесет удовлетворение и уменьшит депрессию. Процесс чем-то заняться, это никак не сложно, это не требует прям бежать поднимать тяжесть нет просто ручкой пишешь на бумажечке составляешь план занимаешься собой занимаешь своей жизнью уже происходит облегчение с разной степени успешности это может быть составлено заполнено выполнено с разной степенью дело же главное так сказать начать отдельно больной сказал что планирует свой день и сравнивая результаты он понял на что тратить свое время на что уходит да действительно А выставляя начинается разбираться что доставляет больше удовольствия что меньше что совсем не доставляет удовольствия и тут уже понимаешь что то что казалось просто ничего незначным действием потом при разборе понимаешь что а вот что портит настроение ты гляди-ка и можно так сказать этим заняться уменьшить процент деятельности не приносящей удовольствия и пользы старайтесь сохранить свои планы по крайней мере в течение недели и сравнивать оценки одинаковых действий вот кстати это поможет при планировании избежать дел не приносящих радости и наоборот заняться тем что приятно понимаешь? просто человек реально не отдает себе отчет нравится тебе это или нет просто надо делать делается а вот как ты к этому относишься нравится тебе, доставит удовольствие или или нет или похеру. Ежедневный распорядок особенно полезен при таком синдроме, как подавленность в выходные и праздничные дни. Этот вид депрессии чаще всего встречается, у одиноких людей приносит огромную эмоциональную пустоту, когда те остаются одни. Эти промежутки времени могут стать настоящим тяжелыми, и больной прекращает всякую активность. Пристально смотрит в стену, не покидает постель, в празднике, в лучшем случае смотрит скучные твои программы, без удовольствия питается. Неудивительно, что выходные так нудны для него, потому что вроде будни там на работе какие-то дела, надо шевелиться. А тут выходной, ну что такое выходной? ну буду валяться весь день, буду тупить. Такое пода... Э, такая... Подавлюсь выходного дня может быть преодолена ежедневным распорядком деятельности. В пятницу вечером составляется по часовой плану субботу. Некоторые могут отказаться от этого, мотивируя тем, что они все равно будут находиться в одиночестве. Но это и является главной причиной необходимости плана. Зачем предполагать, что вы несчастны? Это всего лишь ошибка в предсказании судьбы. Помните эти способы когнитивного искажения? 10 пунктов которую нужно продуктивно проанализировать для того, чтобы планы принесли пользу. Они должны быть точны. К концу дня перед тем, как лечь спать, проводится оценка деятельности и составляется план на завтра. Эта простая процедура может стать еще одним шагом самоуважению. Антипромедлитель. Тут стоит тоже схемочка с примером. Приводится пример один профессор колледжа. Долгое время откладывал на завтра подачу заявления на принятие на работу в университет. Он предполагал, что написание письма будет сложным и не даст должного результата. В таблице показывается: значит, представлено действие антипромедлителя для данного случая. Профессор решил проверить свои прогнозы, которые будут к удивлению не оправдались. Отчет об этом профессор поместил? Поместил значит антипрометлитель человек может избегать какого-либо дела потому что оно кажется слишком сложным или неблагодарным очень тяжело делать блин марокко и результат не приносит удовольствия не принесет зачем его зачем им заниматься кажется да Используя антипромедлитель, можно научиться анализировать эти отрицательные предсказания. Ежедневно нужно записывать дела, которые откладываются. И если задание требует значительных затрат времени и сил, будет лучше разбить его на небольшие части. Кстати, там в примере это будет показано. Чтобы каждая, каждая могла быть выполнена за 15 минут. Ну, это же условно. 15 здесь, смотрите сами. В следующей колонке записывается предполагаемая трудность задания. Предполагаемая. Тебе, кажется, это дело трудным Определи... Насколько оно тебе кажется? Записываешь в процентах от 0 до 100. Предполагаемая трудность задания. Если задание кажется легким, то можно применить низкую оценку от 1 до 20 для более сложности от 80 до 90. В следующей колонке предсказывается удовольствие и награда по той же процентной ставке. Потом выполняется первый шаг задания. После выполнения всего задания опишите его сложность и полученное удовольствие, используя ту же процентную систему. Давайте на примере этого профессора. Значит, ему надо было написать письмо. Письмо. Официальное письмо для приема на работу в университет вот посмотрите как он это сделал значит дата но это не обязательно деятельность разбитая на части письмо он разбил на план сначала он составил план этого письма Черно, записал черновик по этому плану 3 переписал его на чистовик но ну, естественно, за черновик там правится да, вычеркивается, зачеркивается, добавляется потом это перепис на чистовик подпись и отправление четвертый пункт Разбил вот дело, да, на четыре части. Предполагаемая сложность. Он постоянно откладывал, ему казалось, что это сложно и неблагодарно. Предполагаемая сложность плана 90%. Предполагаемая сложность чертовика 90%. Честовика 75%. Подпись 50%. Подпись отправления E. 50% сложности. Предполагаемый удовольствие от этого. План 10, черновик 10, честовик 10, подпись и отправление 5%. Мало, мало удовольствия. Не, не приводит удовольствия, да еще и сложно. Казалось бы, ему так. Потом, по завершению всего это оценивается. Действительная сложность. И оказывается, что нихера это не сложность. Было 90, а оказалось 10. Э, план составления. Черновика, сложность была 90, оказалось тоже 10. Чистовика сложность оказалась 75. Э, оказалось 5. Подпись отправления вообще 0. Никакой сложности не сказал. Подписать и отправить. Что там сложно? Ты же несешь его сам ногами, да? Бросил в ящик и забыл. Действительно удовольствие в процентах. Он предполагал, что удовольствие будет 10. Оказалось 60. Плана. Составление плана. Черновика. Предполагаю удовольствие 10. Оказалось 75. Увеличивается. План превратился в черновик. Черновик превратился в чистовик радость от которого удовольствие получилось 80 хотя он думал что это будет 10 и в конце от, от подписи отправления 95 процентов удовольствия хотя он думал что это будет 5 процентов что закончил дело все раз, раз это закончил оно уже не давлеет, освободился ты смотри и сложности никакой в конце видишь по результату реальная сложность какая да ерунда оказалась на самом деле. Ревальное удовольствие значительно выше, чем ожидалось. Вот тебе и разбор на молекулы когнитивных искажений. Это называется заниматься собой, заниматься своим делом, своими проблемами, а не дожидаться у моря погоды, пока само рассосется. Вот. Ничего сложного, элементарно, да? А как действенно, понимаешь? Ежедневная запись дисфункциональных мыслей. Это мы разбирали в, граве, в прошлых главах. Подобная запись, представленная в четвертой главе, да, это было, может с большим преимуществом использоваться для подавления стремления к бездеятельности. Записываются мысли, промелькнувшие в голове в момент обдумывания конкретного задания. Они покажут, что, что же представляет из себя проблема. Затем записываются подходящие отзывы показывающие нереальность мысли ну определяется что вот это когнитивное искажение обобщение ярлык там Помните, где вот 10 10 примеров когнитивных искажений этот может это поможет мобилизовать достаточно энергию для совершения первого шага вслед за которым должно появиться желание продолжить разобравшись с тем что мысли давлеющие негативные тобой не не пускающие тебе для выполнения, не дающие, мешающие действовать, они ложные, автомат, дается на них ответ позитивный, и дальше человек начинает постепенно может приступить к деятельности, может быть побудительным мотивом для для совершения тех дел, которые откладывались. Метод позитивных прогнозов на человека могут влиять только его собственные мысли. Например, человек в ресторане, ну, в смысле и, естественно, события имеется в виду не события, а, конечно, есть события, которые ты не можешь не предсказать, не повлиять, а то, что вот, дав, давлеют мысли и лишают сил, внушают бесполезность, сложность, отсутствие удовольствия этих, понимаешь? Раз, вот с этим надо разбираться. Например, человек в ресторане сам и только сам думает, что он, что он другим кажется одиноким его собственные мысли наводит на на него ужас и в данной ситуации он сам есть единственный человек во всем мире который может причинить себе боль вот этими негативными мыслями понимаешь он он он может взять себе испортить настроение и весь день собственными вот этими негативными мыслями почему же он прикрепил к себе ярлык неудачника только из-за того что он один в ресторане Рестор... Ну, Где-то. Будет ли он так жесток по отношению к, друг... к другим? Пусть он лучше перестанет мучить себя и вернется к рациональному ответу. Двойточек. Посещение ресторана. Ну или какое-то мероприятие. Дни рождения. Не знаю. Просто... <coughs> В одиночестве это еще не признак неудачника. У меня столько же прав находиться здесь, как и любого другого. Ну и что, если это кому-то не нравится? А действительно ли это не нравится, либо важно, либо на это обратят внимание, не кажется ли тебе, что это ты преувеличишь из мухи слона? Понимаешь? За других начинаешь додумывать, что там они про тебя подумают, зачем ты вот этим занимаешься. Мне столько же находиться здесь, как и любого другого. Ну и что, если это кому-то не нравится? Либо тебе кажется, что не нравится, либо кажется, что тебя все видят, смотрят, осуждают и, блин, тебе повесить все кошмар. Ужас, как я потом покажусь на глазах у этих людей, все кошмар. Они же все снежный ком, понимаешь? Если я уважаю себя, то какое мне дело до окружающих? Отвязать собственную самооценку, не люблю это слово, да? Ладно, хорошо собс собственно, отвязать собственное представление от себе, от воображаемых, от воображаемого мнения всех остальных окружающих, понимаешь, это реально воображаемое. Искусство самоодобрения первым шагом послужит точное указание принижающих мыслей, которые впоследствии нужно заменить рациональными и, ободря, и ободряющими. Несколько подобных примеров представлены на таблице 5.7. Так нужно попробовать сознательно Одобрять себя за. На протяжении всего дня, за любой поступок, даже самый тривиальный, можно и не почувствовать эмоционального подъема сразу, но при продолжении практики, через несколько дней, непременно наступит улучшение. Появится гордость за сделанное. Здесь, опять же, ты занимаешься собой, занимаешься своими мыслями, своими чувствами. Одно это уже какой то деятельность. Уже некая деятельность. Вот это. Метод позитивного прогноза. Значит, дата 2, 3, 4, 14. Получается здесь почти две недели, 12 дней, да? деятельность ради удовольствия, для удовлетворения, чувства, участия и полезный труд. Ну, здесь описывается, что? Чтение 1 час. Вечеринка с Юзи, обед и бар, и бар с беном навести тетю помочь нэнси ужин у нэнси пробежка у обожателя гороха ну это наверное, магазин музей искусства игра ужин театр у гарри занятия это что было сделано понимаешь? тут колонка названа конечно так пафосно деятельность ради удовольствия для удовлетворения чувства участия полезный труд ну то есть значимые события такие на ближайшие две недели да? план план на две недели с кем-то или один. Здесь описывает, здесь колонка с кем-то или один. Это, конечно, не обязательно. Ну, чисто для порядка, да. И что в конце? Последние две: опять. Удовлетворение от этих действий. Предполагаемое и полученное. Допустим, чтение. Предполагалось 50, оказалось выше 60. Вечеринка у сюзи 80 оказалось 85. обед и бар с Беном 80 оказалось 90. но здесь вести тетю казалось 40 процентов удовольствие, но оказалось не так это приятно 30 видишь вот чек дает себе отчет от, от, от самому себе о своей жизни о своей настроениях удовольствия порядок начинается минимальный вот такой порядок на, наведение порядка без всяких там беготни со шваброй тряпками вот и ведрами бумажечка и ручечка или там смартфоны вот там как удобно там не знаю мне вот удобно честно, бумага это записная книжка и ручка вот вот вот начинается такое до да. помочь на 75 65 тоже не очень понравилось помогать ужин думал 60 показалось 80 пробежка 60 90 у обожателя гороха 80-85. короче почти все почти все цифры в результате удовольствия принесла эта деятельность больше, чем предполагалось. И это вдохновляет на дальнейшее, понимаешь? На дальнейшее... Побуждает к деятельности. Само побуждение, да. Несложными, элементарнейшими методами, несложными. Там дальше приводятся в книге. Еще методы. Я их... Решил оставить на «потом».